Чем я сюда полезла? ПАПА! ПАПА! Да, я очень довольна Ой, Много подписали договоров Лизу хочу уехать в Америку Ты куда? Ты куда? Да. Надо по рекламе съездить Нет, Договориться с человеком Я буду попозже, наверное Возьми Приеду Лера, ты уроки поделала, да. все сделала? дома убралась. Все поубирала? Все поубирала, уроки сделала, все сделала. Я тебя не могу с собой все равно взять, потому что я там буду долго. Ну понимаешь? И что? Нет, Лера, в следующий У раз папа. возьму. Нет, в следующий раз я тебя возьму, я и так уже опаздываю. Уже реально. Так, ты сиди дома, меня подождешь. Угу. Так, стой. Я сейчас пойду возьму еще бумажки. Сиди здесь, смотри, мужа, я машину не закрываю, окей? Okay? Угу. Итак, ребята, короче, у меня сейчас есть план Я, вижу, я понимаю, что он просто от меня что-то скрывает То, что он меня не берет с собой, это очень странно Поэтому мне сейчас куда-то залезть Я, наверное, сейчас залезу в багажник И, буду, и будем за ним следить Осталось только его как-то открыть Боже, если он сейчас ходит, то капец будет Тихо Ребята, кто знает, как, как, как в таких машинах открывается багажник -мо. моё Нет там кнопочек Блин, там какие-то фонарики Тихо у машина была так. Фонарики, -мо. Фонарики. Тут нет. Что? Ай, О, тихо. Вы слышали? По-моему, что-то открылось. Боже, есть мне сейчас выйдет, не будет капец, ребята. Я открыла. Короче, надо быстренько залазить, пока он не пришел, потому что я... Вс, Быстро, потому что его уже долго и сейчас должен выйти. Быра, как ты на меня, чтобы смотреть люди? Тихо. Ой. Надо закрыть. Ой, мой. Вот, ребята, Вс. Так, подождите, надо найти телефон. Так. Так, вс, я уже в багажнике. Быра, где этот свет? И уже я понимаю, что я сейчас качество будет не... Ой, ё-моё. С тем я сюда полезла, мне страшно. Тихо. Стас, мне какая страшная. Вот Лера! Отпадывай машину. А, я сюда полезла? ПАПА! ПАПА! бед какой-то, как отсюда вылезти? ПАПА! Надо искать выехать срочно Я уже не могу мы же куда-то поедем что это за голос? ребята вы это слышите? и дочка, пока восхаживал дочку вышел, попросил ее за машиной посмотреть и закрыл Просила со мной поехать но я и говорил якобы, что мне надо по делам там, по рекламе но я не могу сказать, что мы собрались что происходит? выхожу нету, я офигел вот так вот оставлять на ребенка. Нельзя, нельзя, нельзя. Куда? Проедем, куда что попасться? происходит, ребята? Я сейчас просто ничего не понимаю. Тихо. Да. Как я сюда вылезти? Я сейчас я попробую повернуть камеру, чтобы вам было видно все. Сейчас надо будет искать что-то. Ничего нет, походу. Сейчас так беспалевно это все дело, потому что мне блин, сейчас просто по звукам чувствую, найдут. Боже, ребята, здесь просто мне уже нечем держать, потому что здесь очень должно. По-любому сейчас надо найти выход, как вылезти. что я просто не знаю, что мне делать. Я, походу, что-то нашла. громко-то ребята смотрите не что папа блин мы походу остановились я помню что мне папа говорит что есть выход с багажника в салон походу вот это вот оно потому что там есть рисунок получается на кнопочке сейчас О, здесь еще один такой есть оно. И такой же с той стороны есть. Да, я очень довольна. Много подписали договоров. Лизу, хочу уехать в Америку. Да. Мы, ты знаешь, мы тоже с дочкой думали сначала именно на выезд в Америку. Ну, не знаю сейчас... делать. Я уже просто здесь устала сидеть. Я тут уже просидела очень много времени. У меня просто уже все затекло. Я уже просто хочу выйти. Надо сейчас пробовать выбираться. или сейчас попробую открыть обратно вот эту вот штуку. Сейчас. Тяжко. Так темно. И вы видите это? Ребята, уже просто ночь на улице. Ой. Боже, сейчас все болит, я не знаю просто, как мне отсюда выходить, и я просто не знаю, что мне сейчас делать. Уже ночи их до сих пор нет, и я... я просто не знаю, как выбираться. Вы видите сейчас, что все двери полностью закрыты. Ё-моё, ребята, они походу идут. Ё-моё, это капец сейчас. И полный... Блин, если отбиваю залезть. Сделай... Все. Теперь можно... Можно и поехать. Фу, не понял. У меня свет горит почему-то.